А Алло. Говори. Алло, здравствуйте, вы меня слышите? Слышу. Меня зовут Антонов Антон Сергеевич, компания «Серьез строит» и ведется запись разговора. Угу. Талия Владимировна, могу поговорить? Антонов Антон Сергеевич, вы сегодня уже взаимодействовали со мной, в вашей компании? Как бы превышаете количество взаимодействий? Подождите, а я не вижу. Да? Нет, ну, да. очень жаль, что здесь а я нет, в районе 10... Ну, ну, ну видите... Нет, И я вы... вас не ввожу в заблуждение...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 Подождите, а с вами поговорить? А зачем? Ну, ну, давайте завтра поговорим с вами. Ну, зачем завтра, сегодня? Нам ну, за зачем? Ну, пора. потому что вы превышаете количество взаимодействий. Один раз в день, два раза в неделю. Подождите, Не а логическое ли? окончание разговора у вас было? Конечно было. Я сказала, до свидания. Мы поговорили, я сказала, отправить мне документы. Я вам буду говорить то же самое, понимаете? То, вот о чем мы говорили в прошлый раз, о чем я говорила сегодня с вашим...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 Подождите, ну, видимо, да, разная информация Ну не знаю, быть, не карт знаю. Карт просто... Ну давайте И так. Серьезно, у меня это нету это никаких карта. документов о том, что вы привлечены к, угу. к какому-то взысканию. Давайте отправляйте. Ну в прошлый раз разговаривали да, на, мы... на эту тему. Подождите, мы не третье лицо, мы первое лицо. Сейчас на данный момент нас не надо привлекать. Мы работаем не по агентству. Я, я, я с вами не заключала никаких а, вы договоров. А не выкуплены <coughs> называется не в а году оформляли Трафты, документы хорошо первоначальный кредит продолжен у меня да, омничка, да правильно так вот угу. э, документы мне предоставьте пожалуйста хорошо вот пусть, а пр... или свяжитесь документы? с первоначальным кредитором, Наталья пусть Владимировна, они мне Наталья да, да, да, хорошо, да. мы свяжемся, а вы скажите, пожалуйста, как только документы вы получаете, сразу же оплата происходит, да? Ну, то есть убедитесь, что там все законно, все нормально, правильно, понял? Так вы отправьте сначала, потом посмотрим. Просто Вы же их не отправите мне, вы же не отправляете документы. Uh -huh. значит, Наталья значит, Владимировна, ну, так мы уже второй сессионер, а первый, как бы, да, мы купили долг на uh -huh. условиях того, что вам уведомление да, отправят. И как ну, бы платила, да, да, отправляла значит, и отправляла документы. Отправляла ну да, документы. Наталья Владимировна, а да. ну, как мы со своей стороны можем сделать уведомление вы на руки получить можете в суде после с должности, но там ну понимаете, что сумма увеличится у вас за счет денег издержек, за счет исполнительского сбора, значит, за счет триста девяносто статьи, значит, где должны обязан оплатить значит, убытки сначала, компании. Сначала суд нужно выиграть, правильно?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 <къем> что вам там нравится? Нравится обстановка. Кстати. Скажите, пожалуйста, какие <къем> обязательства помимо этого долга у вас еще есть? Это, это не имеет к вам это никакого просто... отношения. Вот вообще никакого отношения обсуждать это, я не буду... Нет, вы, вы сегодня говорили, а вы говорили, вам звонок поступал, и просто другой карточки вашей не вижу... По, ну, не по знаю поводу. по какому поводу звонил, сорок пять минут мне, у меня что-то хотел тоже узнать, но ничего не узнал. Ну вы же в 2017-м в Платизе э, оформляли, да, Платиза.вы? Ну, не знаю, может быть, не помню. Вот 6 не помню. Шесть тысяч А сколько вы хотите? Семнадцать тысяч триста Кошмар рублей. какой. Ну как конечно, если, если, если я брала шесть тысяч, а вы хотите семнадцать тысяч? Нет, это что-то много. Вы хотите. Документы мне пришли. О, ну вот видите, вот еще ужас какой. Тем более. Что? У вас уже 147 один рублей, Есть, это 100 рублей. Да. Угу. А, за должность, смотрю, уже одну оплачиваете, да, через пристал? Да. И вот Но когда мы дойдем до суду, он, он вот это, говорит, вот, говорит. вот то, что я оплачиваю, вы, вы разделите между собой. Угу. Да, мне, ну, у меня это очень понимаете, устраивает, же, что понимаете? Это... Ну это да, это здорово устраивает. Но вот я смотрю, исполнительский сбор четыре рублей. Он отменен будет скоро. Уже на уже документы и заявление судебным приставом, старшим судебным приставом подписано. Ну вот потому что я не буду вам открывать пока секреты никакие. Ну так оно будет.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 Но ну, Наталья Владимировна, у нас организация рассчитывает как бы заработать деньги на вас, и mm -hmm. рублей, 250 рублей yeah. в месяц, вы понимаете, но ну, это как-то mm -hmm. не очень. Перепродаете кому-то еще. И думаю, а зачем, зачем перепродавать? Ну, затем, Просто что я, то, что вы -то, хотите заработать, я вам не дам такое. Просто нужно повзаимодействовать, mm -hmm. и по адресу регистрации выезд будет оформлен, будет описано имущество. Mm -hmm. Ну попробуй. Если того, вашего кредитора устраивает, 500 рублей в месяц, 250 рублей, я думаю, тот же кредитор, потому что кредитору тоже будет описано ему что так разделено на остаток долга уже, если там денег не хватит. не буду не рассказывайте мне, пожалуйста, вот эти сказки. Ну пожалуйста, ну мне этого что, ну что вы мне? Вы во-первых для того, чтобы попасть к приставам, если вы прежде чем попасть к приставам, давайте вы сначала выиграете суд.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 Как бы вы с ними не взаимодействовали, как бы на них не давили. И существуют разные законы, понимаете, да, меня? Рассказывает мне вот это, вот думать, что я вот прям, ну, испугалась, дрожжи в колен, Ну, как бы не надо, пожалуйста. Хорошо? Я не знаю, почитайте, Наталья Владимировна, в интернете, если вы сомневаетесь. Да зачем мне слово, читать в интернете, разомогу? если а. есть, если а. есть а. кажется? А. взаимодействовать на приставов и что я там читаю? Соответствующие органы отправляют <связывающие> в <проявку связывающие> За то, что пристав не выполняет свои обязательства. Так это еще нужно доказать, работу. понимаете? Ну, конечно. Не а Владимировна, я вас... Давайте уточним еще такой вопрос. Давайте. Вы в Красноярске <звязывающие> живете? Да. Там? Да. А с кем вы там проживаете по адресу регистрации? Какая разница, с кем я проживаю? Ну, просто интересно, кто с вами еще ну, ну, для чего вам это интересно? Ну, просто интересно. Вот мне просто интересно, вот э, вы с кем проживаете? И свой адрес назовите. Мне просто, мне, мне просто интересно, вот с кем вы проживаете. А зачем мне адрес? Ну, мне просто Мы интересно. Говорим. Вот вам просто интересно. А мне просто интересно, с кем вы проживаете. Ну я, по по денег вам не должна. Так, я вам не должна пока еще ничего.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 Поэтому мне Может, тоже просто интересно. Работаете же, да, получается? Возможно, да. Работаю. Ага, где, кем работаете, сколько зарплат получаете? Вам зачем это нужно? Значит, номер телефона, от которого вы. Наталья Владимировна, я так поучу, я понимаю, у вас э, частично на карту поступают деньги, да, зарплаты. То есть у вас там зарплата в конверте. Угу. В конверте. Да? Угу. Ну, так получается. Ну, возможно, если вы так хотите, ну, будет, ну пусть, пусть, пусть так и будет. Пусть, Ну, вот вы mm -hmm. хотите, чтобы она у меня была то в конверте, пусть она... Не, не идут, пу правильно? Пусть то она то будет ваша в конверте. Организация и вы, ваша организация uh -huh. и вы. То есть, соответственно, не платите налоги, да, в государстве? Ну, не знаю, возможно. Но ну, вы же так хотите, что так было. Пусть будет так. Угу. Uh -huh. uh -huh. А где работаете? Да какая там? разница, где я работаю? У вас же есть пакет документов mm -hmm. полный на, на, на меня, у вас же должна быть вся информация о работе, где я работаю, где я живу и так далее и тому подобное. Почему такие вопросы? Ну вот именно по этой карточке я пока информацию не вижу по работе. Да, ну вот, значит, значит просто нет такой работы, значит, вы что-то придумали, да правильно. и получается. И вы... семнадцатого 2017 -го года вы несколько раз могли поменять, что? даже mm -hmm. если бы она была указана.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 не могу даже проверить, что вы действительно serious trade. Так вот, я uh -huh. вам поверила, да, вот, ну, предположим, так случилось, да. Вы мне говорите, давайте вот там uh -huh. тысяч пяти, в течение там пяти дней, потом по тысяче, потом еще что-то, я начинаю вам платить.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 Да, да не надо мне отправлять смс, отправьте мне эти такой... организация Наша организация находится в Государственном mm -hmm. реестре. Все вот реквизиты сейчас, которым вы сообщении получите, вы можете на сайте ФСС yeah. mm -hmm. Мы там находимся в Госреестре, mm -hmm. это вниз опускаетесь, кнопка сервисы, опять не опускаетесь. Yeah. Я умею пользоваться сервисами. -сервис. Я, я умею Антонов Антон, послушайте. У нас на сто пятьдесят третьем месте.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 В этом оплату произойдет. Вы ну, как можете даже считать? Я еще раз оплатить, вам а потом говорю, потом возбудить дело, да уголовное, Отправ... нашу организацию От... закроют. Да я не буду, у меня нет дела. времени возбуждать уголовные дела. Будьте добры, мне отправьте все эти документы, это не проблема. Но что что? Не у, не у вас у вас оплатил. не четыре? 4... Что? Найти ну, почему? 3 и почему или чего вы не взяли, не взяли что не было? Долг ваш? Ну вот видите, ну, а, а так мне не Ну вот, вот так. На то у меня были причины. Их я озвучу только в, в случае, когда вы мне подтвердите свое отношение ко мне либо в суде, понимаете? Mm -hmm. Вот так. Поэтому я вам предлагаю. Если вы, если если это это сложно, да, то ну, это...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 Пусть он мне отправит документы. Платиза уже, я ну, -то знаю, не существует. <laughs> тем более, тем более. продали долги и... Продали долги, а, ну значит, я еще и, посмотрю, нет. платила я платить или нет. Ну вот, тем более, в суде. Потому что не факт, что у меня остался долг, понимаете. У меня просто была такая история. Компания, в которой я заплатила деньги, потом эта компания исчезла, и а долг, а долг был продан. А. Раз, разлетелись в пух, в пух и в прах. И мне еще заплатили да. Мораль За моральный, понимаете.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 Ну, а вы не видите, у вас нет этой информации? В моем распоряжении нет. Там, ну, вот. А почему тогда, когда вы занимаетесь взысканием задолженности, вы не, не, не, не, не, затребу, не требуете полную информацию о должнике?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 Я поэтому вам и говорю, что я вот после той ситуации, когда продавался мой выплаченный долг, не выплачен выплаченный займ, угу. когда продали мой долг вообще существует, которого не существует, понимаете? Также а компания потом свалила ее просто уничтожили, понимаете?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 Ну вот юрист будет у нас работать э, в городе, да, в вашем, mm -hmm. будет он на дистанционке, ну, то есть по к договору. Mm -hmm. Ну ему же надо будет оплатить услуги, наша компания оплатит сразу же эти услуги. Mm -hmm. Ну вот ну, так про то, ну, это, ну, ну, да? это, ну, это же будут мои проблемы, ну, правильно? Uh, мы тысяч ну, вы мне что сейчас, сейчас хотите сказать? Вы получается 17 сейчас должны, да, 22 отдадите получается. Mm. Вам это невыгодно, просто экономически. Ну, ну выгодно, вам, вы, вы, вы почему то так переживаете, я не раз, могу вам понять. Вам, вам, то что это? Ну, этого? Ну, ну мне, мне невыгодно. А допустим, зачем вы переживаете? Вы платите пять тысяч рублей, пять тысяч рублей переплатите, а на эти деньги вы своим детям могли полезно. Я считаете. своим детям Или вкусное, я, с я, я своим детям покупаю и полезное, и вкусное. Поверьте, у меня дети ничем не обделены. Вообще mm. просто ничем, да. У вас же возникла такая экономическая ситуация. У вас уже один долг, второй долг. Возникла, ну, да. да ну хорошо, возникла да, такая. Но я да. еще раз вам говорю, что ну, не надо тут как бы переживать сильно за меня. Я думаю, что у вас есть свои проблемы, за которые вы можете переживать. Так, не надо переживать. Предоставьте да сначала... По... должника переживаю. А зачем? Переживаю, зачем потому, вам это нужно? А то, что, что вы, вы не можете, можете заработать. больше денег. Нет, что вы больше денег отдадите. Да, Вам для того, за чтобы заработать, нужно заниматься. для начала отправить да мне люди, документы. понимают, да вот без отправки документов нам люди прекрасно платят. Ну, замечательно. По графику Молодец. платят, платят всю сумму сразу Конечно. отдают. Просто люди понимают, чем грозит им а, то, что не выплатят. Но нету времени, Наталья Владимировна, всем сейчас, из-за того, что кредитор где-то кому-то не оплатил, о, документы не отправил,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 Цифра цифрах uh -huh. указан, не в процентах. Да? Конечно, предоставила все необходимые документы, написала заявление, и вот и списали. Для того, чтобы я могла жить так. Ты кредитора тоже чтобы, устраивала, да? Ну, вид видимо, устраивает. Молчит же. А кредитор. Чтобы да, его не закончили, да? Что? Закончили. Чтобы жить, как? Ну, так, как мне нравится жить.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 Оплачивать а будете, Наталья Владимировна, да или нет? По решению суда, да. Отказывайтесь. Хорошо, всего доброго, до, до свидания. До свидания. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня слышно? Слышно. Перевожу на оператора. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Илья Федорович Попов, компания Sirius Trade ведется запись. Скажите, вы Наталья Владимировна? Приятно с вами познакомиться. Правда, Звонок что? вам поступает насчет вашего незакрытого вопроса. Вы в курсе, наверное, ситуации? Какого незакрытого вопроса? не в курсе. Ну, вы Сейчас все объясним. Данных уточните, дату месяц, год рождения свой. Ну, я же уже уточняла с предыдущим специалистом. Мне сказали, достаточно ну, одного раза. Вы что, меня я... опять вели в заблуждение? Необходимо повторно. Давайте называем. Да, ну, хорошо называется. Все верно. Звоним в отношении вашей задолженности. Микрофинансовая компания плати первоначальный кредитор. Вот. <связано> у вас долг 17 тысяч триста шестьдесят рублей по займу. Вот, плюс госпошту должны триста сорок восемь рублей. <связано> Того ваш долг составляет семнадцать тысяч семьсот восемь рублей. Вот, звоним для того, чтобы предложить вам в добровольном порядке вопрос с этим долгом закрытым. Добровольный порядок – это что значит? Добровольный порядок – это значит, вы берете денежку и идете платить. Да? Ну, хорошо, давайте попробуем мне, пожалуйста, документы, чтобы имеете право требования Хорошо. и все вам Почта России с уведомлением все документы, подтверждающие право вашего требования, потому что о том, все что вы имеете документы. к этому отношение все документы договор о все, ага. что необходимо свяжитесь с первоначальным кредитором для того, чтобы он свои обязанности выполнил Хорошо, о а оповещения. Оповестить меня в течение тридцати дней с момента как бы, передачи да. а, от переуступки права требования Почты России заказным письмом с уведомлением либо курьером по транспорту. А вот оно что? Да. да. Угу. Скажите Короче. пожалуйста, а это да -да. как сказали, обязанности кредитора вашего права? Это обязанность кредитора, да, его обязывает да. к этому э, закон. Понятно. А какой закон, если не секрет? Ну, статья 382 вторая как минимум, переуступки э, гражданского кодекса. 230 тридцатый федеральный закон, э, так, статья 9-я, пункт не помню. Так, понятно. Угу? Но мне кажется, вы немножко неправы. А, я правильно понял, что вы а, готовы нам вернуть деньги только при условии выполнения ваших условий, Слушайте, правильно? вот вы мне звоните уже с, с этой компанией, да, ну, возможно, с этой компанией вашей конторы, уже два месяца. Два месяца я вам об этом э, говорю. Я говорю вообще, в принципе, о том, что для того, чтобы даже просто обсуждать какие-то вопросы, вы должны каким-то образом на себе на официальном уровне заявить, а не по телефону, понимаете? Mm -hmm. А мне всегда казалось, что в 230-м федеральном законе, на который вы ссылаете да. звонки, узаконены наоборот. Еще раз ну, что? Не, не казалось, а я уверен в этом что... Э, в чем вы уверены? Еще раз повторите, вас плохо слышно. В том, что взаимодействие по телефону является официальным способом а какое, э, Так, хорошо. Какой пункт этого закона гласит о том, что вы сейчас... Вы, как должник, должны оч... как наш знать 230-й федеральный Послушайте, вы, как взыскатель, этот закон должны знать, потому что этот закон в первую очередь э, для вас был написан понимаете? Ну, видимо, да. был написан но не читан. А если читан, то не до конца Кстати, понят, Владимир. понимаете? Вами. Мне кажется, ваше угу. нежелание сейчас оплачивать долг, оно связано не с тем, что вы до сих пор не получили никаких документов. Мне кажется, у вас есть какое-то скрытое возражение. Ну да, которое я могу озвучить в суде, например, если вы докажете право, право своего требования. Да. Да. А суда, как вы думаете, не будет, потому что срок исковой давности прошел. То с чего вы это взяли? Разве я об этом говорила? Ну. Вы да. как козырь в рукаве держите это, в этот момент. Да ничего я не держу, так никаких вот. козырей. Вы даже не поверите, я даже не идет. Давайте начнем с того. <с а руководство сейчас вам выставляет официальные требования не позднее трех дней до 20 октября полностью задолженность погасить 17 тысяч Так, а теперь, а на секундочку, стоп-стоп-стоп, хорошо? Ну так, а, подождите, подождите официальные требования, э, это что? Это вот этот голос из телефона мне сейчас сообщает, терпольное да? Вы ну, вообще, вообще это... в курсе того, что такое официально значимые документы, как выставляются требования официальные? Опять мы же, мы да? имеем право требования выставлять телефону, вы, не не право можете, 10, вы не можете 30. его озвучивать мне, только потому что у меня нет никаких документов, что вы имеете официальное право требования. Если я правильно понимаю, до 20 октября вы платите свой долг, отказываетесь? Что хотите, то и понимаете. Нет, мне конкретно Нет сказать, я не буду конкретно вы... разговаривать с телефонными мошенниками на эту тему, потому что вы, вас, как сотрудника компании, тем более имеющий ко мне какое-то отношение, я не могу верить вы никак не можете мне по телефону доказать свои полномочия. Итак, а, еще раз. Вы платить в добровольном порядке не будете. Наш разговор принимает цикличный характер, вы же понимаете? Какой характер цикличный? еще раз? Цикличный, не повторяй. А, цикличный? Да. Знаете, вы просто да, не что, отвечаете на вопросы этот... за этого? А, -за ну, этого я, я же вам считаю. объясняю, почему я не отвечаю на вопрос. Вам так трудно, я не могу понять. У вас проблемы с бумагой в офисе, да, формата А4, отправить письма-то. В чем проблема? Вы, вы сами себе, вот, ну, вам нравится, мне звонить, я не знаю, может вам голос, так, вам нравится, я, я не могу понять, зачем вы это делаете. Так, слушайте меня внимательно. Послушайте, а, вы только тонко смените, хорошо, вот не надо со мной так, в таком направлении, в повелительном так, направлении так, разговаривать. А, вы сейчас требуете то, на что не имеете права. Требую? Я не требую. Конечно. Вы требуете, чтобы мы вам предоставили документы по почте России, хотя на это право не имеете. Убеждаете нас в Вы уверены том, в том, что, что я сказали... не имею на это право? Я имею Конечно. на это право. Знаете, есть статья, статья 385 Гражданского кодекса, которая Наталья говорит Владимир, о том, что я имею полное право, право не платить до тех пор, пока документы мне не будут предоставлены в должном формате. Наталья Владимировна, формате. вы можете меня не перебивать, когда Он, я... Вижу? Ну, вы знаете, сложно, конечно. Не, наверное, нет, не могу. Вы можете мне, Наталья Владимировна, пообещать, что не будете меня перебивать? Нет, не могу. Я все-таки девочка, имею право. Нет, перебивать. не имеете. Вы в первую очередь, Наталья Владимировна, воспитанный человек, И что? который должен вести корректной форме диалог с собеседником. Mm -hmm. вот. Я веду а корректную, тем, смотрите, я даже не, даже я не, раз не раз ругаюсь раз, с матом. Не Послушайте, звоните мне вы. Напросили... Я, вам в собеседнике не напрашивалась. Это Поэтому вы. мне так удобно, понимаете? Вы хотите, Наталья Владимировна, понять, Почему мы не отправляем и не отправим вам никогда заказное письмо? Почему? Ну-ка, ну ка расскажите мне, чтобы я потом эту запись могла предоставить. Ну, вы такой вопрос задали, правильно? А -а -а. Так почему вы никогда в жизни этого не сделаете? Объясняю. Когда вы ссылаетесь на 230-й федеральный закон... А -а Действительно, там написано, что мы обязаны направить заказное письмо с уведомлением о переустутке прав требования. Но тут как будто у вас, знаете, кончился на этом 230-й федеральный закон, да, или там, я не знаю, вы дальше не прочитали. Дальше идет, если иное не предусмотрено договором так. первоначально, в вашем договоре, Платизой, которую вы там тыкали в интернете, сидели, да, кнопочкой мышки, было сказано, что вас Платиза может уведомлять официально в личном кабинете и на вашу электронную почту собакамайл. Аллилуйя. Ну и да, это так если... Так, да. Угу, так, так. да, были неоднократно Ивановна, отправлены документы. Нет, не, были документы отправлены. Вот, вот, вот, это не это и Владимировна, Владимировна, вот вы лож, заменить, лож не были... Ложь это то, что вы, вы сейчас не говорите. В личном кабинете нет абсолютно никакой информации. Если у вас есть личный номер телефона, дайте мне его. Я вам на WhatsApp сейчас отправлю скрин с личного кабинета. То, что вы и вы, Чтобы, чтобы вы, не, чтобы так, вы и поняли, и что врете вы. И поняли, прекратить и нести ерунду через закон. Иные способы, которые прописаны в 230-м федеральном законе предус... для взаим... взаимодействия кредитора с должником, до соглашения мы не подписывали на тот момент, когда я стала, возможно, стала должником, а должником я стала уже буквально на следующий день после того, как, если я перестала платить. Поэтому никаких дополнительных соглашений о том, как он будет со мной взаимодействовать и оповещать, мы с ним, с платизой, не, не заключали. Поэтому не надо мне сейчас вот это вот Наталья тут Валерий. рассказывать. Вы так пытаетесь... Э да я ничего не пытаюсь, я, я пытаюсь лазейку, сейчас сказать которых... вам о том, что вот вы знаете, вы когда у вас свободное время есть, вы прям прям изучаете изучаете законы, которые, э тем более двести е это же непосредственно тот закон, который э регулирует вашу деятельность, ну никак не мою, понимаете? Так вот, Наталья Владимировна, вы всячески пытаетесь найти лазейки. Так да что? Да долго, вы что? А, вы, а вы занимаетесь того, самоуправством на данный момент. А, а это, а это 330-е Уголовного кодекса, если что, понимаете? Наталья Владимировна, вы а? профессионал. А? Я профессионал? Чего? Нет. Конечно, вы профессионально уклоняетесь Боже, вы не льстите. Наталья Владимировна, из-за 6 тысяч рублей вы это делаете. Да что вы? Вы на эти то есть вы хотите, вы хотите сказать, что моя задолженность теперь уже в, в, в формате нашего разговора, она оказалась уже не та, о которой вы говорили, а всего лишь 6 тысяч рублей? Нет, ваша задолженность... Вы как-то определитесь. Ну. Изначально мы 6 Изначально 6 тысяч, которые по факту... Вот из-за 6 тысяч рублей вы из Коши вон лезете, чтобы, вы что? понять, чтобы вы что? для вы себя что? лазить. Вы... Так вот, я вы... вам на вопрос ответил. Вы можете придумывать вот эти вот формулировки «я была не должником», а потом стала должником. Но это Наталья Владимировна не является ну, Подождите, ну лазейкой, хорошо. Через, по которой вы здесь лазейка. Ну хорошо, эту нет. Ну давайте, давайте вы подойдите протокол, в, суд, а в суд, а в суде а мы просто разберемся. У нас Наталья Владимировна в конструктивной нет. Давайте да? мы с вами просто попрощаемся, потому что ну нет, вы, вы, не дак, да, а, вы, вы не взыскали. Вы не взыскали, у вас не получится, Наталья все равно у вас ничего не получится сейчас я в этом разговоре. Наталья Владимировна этим разговором этом, воспользуйтесь, наверное. Мне это положено. Итак, а, еще раз подчеркну, разговор я буду заканчивать тогда, когда пожелаем. Я попробуйте. <связь> Итак, Итак а, значит предупреждаю вас, что... Прям предупреждает. Вот У вас есть полномочия предупреждать меня? сейчас ведется между нами с вами, он важный, и от него очень много что зависит в дальнейшем. Должен вас уведомить, что вопрос вам нужно решать как можно скорее, потому что уже в соответствии со статьей 333.19 Налогового кодекса кредиторам уже за вас внесена госпошлина. Вот. Ваш долг уже увеличен на сумму госпошлина, и дабы вам избежать дальнейших увеличений суммы, например, там, за счет исполнительного сбора 7%, нужно как можно быстрее решать вопрос с оплатой. Это <связать> же не ваше дело. Буду я платить больше или нет? Вам то какая разница? Наталья Владимировна, угу. э, Я должен вас об этом уведомить. Ну, уведомили, вы потом молодец. Садитесь, чтобы, чтобы вы потом не жаловались, не бегали. Кому что, жаловаться? <связать> не вам ли? <осень. связать> Значит, э, я готов вам пойти навстречу и дать больше времени для решения и закрытия этого вопроса. Например, пять дней. Не до 20 а до 20-го. вот только не надо ко мне Закроете за это время долг полностью. Послушайте, я еще раз вам говорю, документы мне отправьте, вопрос, телефонный дай, мошенник, отправьте мне документы, а потом ставьте мне условия. Вам придется за это отвечать. Хорошо, я вас оскорбляю. Еще раз повторяю, телефонный мошенник, отправьте мне, пожалуйста, документы. О чем говорит? Документы. Статья Документы Документы мне отправьте, как да вы можете вы ею воспользоваться прямо вот сейчас, сразу после нашего разговора. Старилась. Да. Вы пытаетесь показаться грамотным человеком в плане закона, но знаете, вы только ограниченное количество статей, которые прочитали. Слава вы, богу, что вы знаете на одну статью больше, в том числе сто двадцать восьмую. Так вот, сто двадцать восьмая это клевета. Вы да вы что? Нет, в в нет, я прям Матерь, вы можете. Я буду, я буду, очень рада, если вы подойдите, Какие напишите заявление в полицию. У меня то, что я мошенник. Скажите. У меня есть подтверждение этому следующее. Вы никак, не предоставляете мне документов. Под запись разговора вы говорите о том, что категорически этого делать не будете. Номер, так, с которого вы звоните, номер, с которого вы звоните, нельзя определить как номер компании. Назовите мне номер телефона, с которого вы сейчас звоните. Да вы что, у нас IP-телефония сотни тысяч. А кто вам позволил использовать IP-телефонию? С какого это запрещал? Вам это запрещают 230-й, опять же. Номер. Сейчас я не буду вам говорить, я за рулем. Опять выдумали. Нет, посмотрите внимательно. IP-телефонии призыскания задолженности. Вы не имеете права, вам запрещено использовать. Да вы сегодня. Я еще раз вам говорю, почитайте не надо ха-ха телефонный мошенник. Вас так что телефонный мошенник вы можете прямо сейчас идти и писать заявление в полицию по 128 УК. ука. Посмеемся потом, Вас посмеемся в ми... ну тогда не на надо, тогда человека, не надо вводить меня в заблуждение, и нарушать еще одну статью э, 235 федерального закона. О, О, О, оно, оно как же, ваше время немного. времени не много. И за 16, и за 17 тысяч рублей, прям готовые. Ну, тогда, ну, Прокосил, конечно, зато вы же попрошайничать можете, вот и я могу с вами разговаривать. Я же люблю <с разговаривать с, с телефонами попрошайничать. Ну, конечно, вы. Вы уже сколько минут пытаетесь выпросить у меня деньги, которых казалось, я у вас попрошай. не брала? Мне всегда казалось, что попрошайки, наоборот, те, те люди, которые ходят по микрозаймовым, ларькам и денежку просят. Слушайте меня, сейчас попрошайничаете вы. Уже два Нет, месяца. Я а, я пришла, а я написала один раз Леву запросила Миростка, деньги, мне их дали. Брать. Требуете, но ну, требуйте. Да. Давайте, только жестко, требуйте. Давайте, начинаем. для вас это игра. За много лет это превратилось в игру. Вы нас не уважаете, вы нас ненавидите. Хотя с нами можно давно договориться. Не уважая, согласна, но насчет ненависти, он, к сожалению, только жалоб. На самом деле, а, на самом деле, если по-хорошему договариваться, мы действительно могли бы вам э, сделать скидку на по сумме этого долга. Вот. Вы когда, видите, маленько заинтересовались, когда я сказал, из-за 6 тысяч так вот надрываетесь. Нет, вы, того, про, того, вы просто вот, тер... меняете цифры в момент неужели, Да ради неужели, бога. Неужели скидку предложили? Вы правда вы думаете, что нет, нет. Заинтересованность нет, нет. предложили. Так вот, Наталья если вы. По нормальному давно уже у нашей организации попросили скидку, мы бы вам до восьми с половиной тысяч примерно да долго давно опустили. Взять 6 и отдать восемь пятьсот. Я это у вас ничего не брала, поэтому ну, вы все, все выплаты, если <с я что-то кому-то должна, будут происходить только по решению суда. Не мирового судьи. Наталья Владимировна не будет, потому что срок Так подождите, было. я его жду, не дождусь. И, и уже сколько времени говорю об этом. Только я вы почему-то -то не хотите воспользоваться. Да. Приказ, то конечно, я отменю. И потом будете надеяться, что мы не пойдем списком на основании статьи. Да послушайте, вы не поняли меня. Я я настаиваю на том, чтобы вы с Я Наталья пошли. Я, Владимировна понял то, что вы всячески хотите оттянуть вопрос. Вы всячески хотите усложнить нам жизнь. Хорошо, и, вы и, молодец. И, и будете вы надеяться все на то, что мы в определенный момент... Скажем, так давайте заканчивайте, потому что я у меня время. время сказал, тогда, когда в таком захоти. случае в таком я вынуждена попрощаться. попрощаться. Я обычно этого все не, не делаю. Да, у меня времени нету. Задержать. Алло, проигрываете. взыскатель, проигрываете. вы слышите меня? Машень... Проигрываете, трубку бросаете, нечего сказать больше. А, ну хорошо, давайте так, я в трубку класс не буду, вы говорите, поскольку теле... а, разговор да. у меня в записи, да. я сейчас... Вы просто продолжите, а я не буду разговаривать, Про... хорошо? Вы продолжайте, я потом, я потом обязательно потому все послушаю. Вы что замал... Ну, замечательно, я еще раз говорю, я вас поздравляю. Все, давайте, продолжайте, я трубочку кладу рядом. Алло. Алло. Перевожу на оператора. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Дарья Сергеевна, Шахова, специалист компании. Сервис-Строитель. Разговор записывается. Я могу услышать Наталью Владимировну? Угу, Это вы? Слушайте, да, я. как он поступает в отношении задолженности вы ранее взяли займ в компании Платеза. Док пришел в компанию Серёз на основании договора перераспожки прав требований. Угу. Скажите, в чем причина? Почему вы не решаете вопрос? Mm, ну, решаете вы его. Подавайте в суд. Um, сейчас, ага. Почему Мы mm. должны вас ваши вопросы решать. Почему вы за нас, за меня будете решать? Вы подаете в суд. В суд. В случае, если вы выигрываете, вы, вы, вы, вы, вы, вы, если вы, вы, вы выигрываете суд, то вы получаете деньги проблемы, не могу понять. Я не пойму, вы несовершеннолетний человек, чтобы мы за вас решали вопрос? Я, еще, я вас прошу решать. Вы за способны, поэтому поехали. почему мы должны решать за ну, вас? Ну не решайте тогда, ну вы же мне звоните зачем-то. Что с ног? Напомните вам в очередной раз, что вы денег дайте. должны. Магдан тебя ждет. Напомнили уже, все, молодцы. Я услышала вас. Не хотите вы, да, в суд подавать? Я правильно понимаю. Где вы будете деньги брать? В смысле, где я буду деньги брать? Но если будет решение суда, вы, вы, вытащу из кошелька и заплачу. Сниму сармата, например. 17 359 рублей 61 копейка Плюс госпошлина четыреста. Так, <свит> да, на 347 рублей, 19 копеек. Это то, что вы сейчас должны. да что вы говорите. Кошмар. С 2017 года не отдаете сумму. В чем причина? Скажите, вам какая разница? В чем причина? Для вас это как-то очень критично или необходимая информация? Так что у вас причина? такие паузы Подождите, длительные, 90, девушка? Вы не знаете, о чем говорить? Не что не вы ждете? Да вы кто такая, чтобы я вам на этот на эти вопросы отвечала, мадам? Но я номер не телефона вижу, назовите, человек, номер телефона назовите, в с которого вы звоните. Хотите я вам интерес, более интереснее скажу, вы на него посмотрите. Да что вы говорите? А вы в курсе, да? Да. Вы что вы звоните вы номер сейчас телефон, номера? Вы, вы находитесь в Чечне, девушка? Номер телефона, вы их определились? Да, определился. Вы Поэтому в Чечне находитесь, попросить? девушка? Вы Дай находитесь извини. в Чечне? Девушка, вы в Чечне находитесь? Говорю, мне звоните сейчас с телефона, который определился как номер Чеченской Республики. Интересно. Вы, правда? Очень. Так вот почему я должна отвечать какой-то даме непонятной из Чечни на какие-то непонятные ее вопросы интересующие? Почему, вы не, хотите, почему вы не хотите? Почему вы не хотите? Почему не хотите в суд подать? У вас денег нет. Нравится уклоняться от погашения своей же задолженности. Ну, я не уклоняюсь, я вам сказала. Вы не слышите меня, вы покушать уходили, завтракать, когда я вам сказала в суд идите. Доказывайте свое деньги право требования. Да какая вам разница, каких, для каких целей я брала деньги? Вам-то. Я же не у вас их Угу. Или у вас? Я у вас брала деньги или не у вас? Почему мне задают такие вопросы? Такое ощущение, что вы даже слышать не можете, да? Я Вроде слышу хорошо. Вроде в предоставлена информация. Долг перешел в компанию «Сериоз от компании Платиза на основании договора переуступки прав Когда какого числа? А Предоставьте мне, пожалуйста, информацию. Я готова выслушать а ее даже вы пишете, в телефонном режиме. Да. Скажите мне, какого числа, в каком году произошла переуступка прав. Интересно, правда? Интересно. Такое ощущение, что вы действительно прям совсем даже не слушаете. Да, конечно. А что говорить? же мне вас слушать? Я еще раз вы мне ответите хотя бы на один мой вопрос. А потом задаете одни и те же вопросы. Я Мас, еще раз, ответ, как, были скажите мне, пожалуйста, когда произошла переуступка права требований? Когда был подписан договор, тогда и произошла переуступка. Нормально вы ответили, да, на вопрос? И вы хотите, да? чтобы я с вами по-другому разговаривала? Если вы а вообще не вступляетесь да. вообще ни во что, мадам. Я ответила, вы спросили, когда Число, месяц когда и год, подписан, пожалуйста, назовите мне. Договор. Число, месяц, год. Назовите мне. Я вас тоже просил предоставить информацию, вы отказались. Ну, мы же с вами Все не на рынке. Мы, тем более позвонили вы не мне, то не то я, то я вам. Какой спрос. В суде тогда будем решать Письмо. и уточнять всю эту информацию. Письменно говорю, на электронную... Файл. Я еще раз говорю, в суде будем уточнять эту информацию. Мосец, Сириус", собака, сириус Поздравляю, Сказать, вам Конечно, я что добавить. направить ваш запрос. Я да не собираюсь я вам никакие запросы отправлять. Еще раз говорю, в суде буду разговаривать с вами. Что непонятно. Документы, вот смотрите, как интересно получается. Такой, нужны. ознакомиться смогу в суде. Выплатить, если будет решение суда в вашу пользу, смогу только в суде. Почему суда, после решения суда? Так что же, уже и документы не нужны, так получается? Так вы же мне их все равно не отправляете, что я вас вот, буду просить у вас эти документы, если я вы не хотите. Сказала, сделайте запрос, напишите нам. Да послушайте, почему отправится? я должна вообще что-то делать? Ну вы же хотите, зачем, я, зачем же я за вас буду делать вашу работу? Вы за это деньги получаете. Ну это делаете не за меня, вы делаете для себя. Нет, ну и что, ну и хорошо, допустим, допустим для себя, что это изменит для меня? Для вас, что это изменит? не допустим. Наталья Владимировна. Не допустим. Где будет? Да, для, для какой оплаты? Что уже есть решение суда? А М? вы знаете, кроме что-нибудь еще, кроме как фраза решения суда А вы знаете что-нибудь еще, кроме, где деньги будете брать? Вам был ряд вопросов задан выбрать? Так вы только один вопрос задаете, где деньги брать будете? Но если вы не помните о чем с вами разговаривали несколько минут назад. Если вы не помните, о чем с вами разговаривали несколько минут назад, я вам напомню еще раз. По решению суда я вытащу Может, деньги. Я, я вытащу деньги из кошелька, либо сниму ее с карты. Э, их в карты, либо с карты переведу на ваш счет, если будет решение в вашу пользу. Понимаете? Повторите еще Всего раз, доброго. или вы задаете да. до свидания. Не занимается мою линию труб.